Всем привет! Продолжаем с вами решать репетиционное тестирование по химии. Наш третий этап. И начинаем сегодня с решения задач. Самое-самое интересное. Значит, первая наша задача непосредственно будет связана как с газами, со смесью газов. Также она будет связана с органической химией. Но ну, давайте скорее решать. Казообразную смесь алкана с алкеном объемом 17,248 дм3 при нормальных условиях пропустили через сосуд с избытком водного раствора брома. Сразу же, что мы должны с вами понять, что реагировать с бромом у нас будет по факту алкен потому что он будет его присоединять после полного завершения реакции масса сосуда увеличилась на 23,52 грамма теперь здесь очень очень важно что у нас было в сосуде и что мы добавляем обратите внимание что через сосуд с избытком водного раствора брома то есть бром находится уже в сосуде а добавляем или пропускаем через этот сосуд мы газообразную смесь соответственно масса увеличилась не за счет добавленного брома, а за счет добавленного алкена, потому что именно он у нас э, примкнул, можно так сказать, к брому. То есть вот это 23,52 это масса алкена из смеси. Далее, при этом объем исходной газовой смеси стал 2,2 раза меньше. Определите малярную массу грамм на моль алкена. Значит, у нас есть какой-то алкан и есть алкен, он именно нас интересует, СН, h 2 n мы так его запишем, и он у нас реагирует с бромом. В результате этого у нас образуется дигалогеналкан. алкан, при этом масса нашего алкена 23,52 грамма. А э, я так даже в общем напишу, что у нас CnH2n плюс 2 и CnH2n, хотя у нас на самом деле не сказано, что n у нас э, одинаковое количество атомов Пусть оно будет так: 17,248 дециметров кубических, и при этом у нас э, изменился объем. Объем 2 это 2,2 умножить на объем 1. Но давайте разбираться, что у нас здесь есть. Первое, что мы можем с вами найти, это химическое количество исходной нашей смеси. Я помечу как один. То есть 17 248 я поделю на 22 и 4. Таким образом, мы с вами найдем химическое количество газообразных исходных, скажем так, углеводородов находящихся в смеси 0,77 моль за счет того, что у нас объем исходной газовой смеси стал в 2, только я чуть-чуть ошиблась, здесь нужно вот так сделать. Он же меньше стал, правильно? Значит, химическое количество смеси 2, по идее, у нас 0,77 делить на 2,2 Получается у нас 0,35 моль. Теперь мы с вами э, с чем разбираемся. Если у нас сказано до полного завершения реакции, значит у нас полностью алкен прореагировал с бромом. Соответственно, 0,35 это наш оставшийся алкан. Значит, мы можем с вами найти химическое количество алкена CNH2N. Это то химическое количество, которое было. Минус то, которое приходится на алкан. Химическое количество его составляет 0,42 моль. Зная с вами массу, зная химическое количество, мы с вами можем найти молярную массу. Масса делить на химическое количество. 23,52 делить на 0,42 Получается у нас 56 грамм на моль. Это будет нашим ответом, но если бы, например, вам нужно было бы установить формулу, как ее установить, то есть количество атомов посчитать. Значит, 56 – это молярная масса. А относительно атомная масса, либо молярная масса углерода – 12, количество атомов – N. Малярная масса водорода у нас 2 количества э, атомов N. Соответственно, у нас получается 56 равно 14N. N отсюда 4. То есть был бы у нас бутен C4H8. Но в любом случае правильный вариант ответа 56. B11. Для получения 765 кг стекла состава Калий 2О умножить на кальций О умножить на 6 силицем О2. Спекли смесь, состоящую из поташа. Массовая доля карбоната калия равна 90%. То есть у нас с вами есть какой-то патаж, где массовая доля калий 2CO3 90%. Дальше мел. Кальций CO3, соответственно, у нас будет 75%. И остается у нас песок. Песок, у нас массовая доля силициома 2 90%. Вычислите массу использованного сырья вот этого всего в килограммах. И здесь меня смущает самая последняя фраза. Примеси не учитывать. Что значит примеси не учитывать, которые находятся вот здесь условно в поташе или в меле или в песке, что именно значит примеси не учитывать. Вот у меня на самом деле возник ступор вот в этой реакции, ой, в ре... задаче, потому что непонятно… Каких примесей не учитывать? Что именно здесь не учитывать? Ну, не знаю, на самом деле, какой будет правильный здесь ответ, даже могу так сказать. Мы с вами решим по логике, как я думаю, просто так нам не давали бы вот эти массовые доли 90, 75 и 90. Для начала мы с вами запишем уравнение реакции. Калий-2-СО3 плюс кальций-СО3. И плюс 6 силициома 2, получается, у нас с вами стекло. Калий 2О умножить на кальций О умножить на 6 силициома 2 и плюс 2 молекулы СО2. Значит, у нас вот это вот все. 765 килограмм. Нам никто не запрещает малярную массу принимать как килограмм на моль. Соответственно, мы с вами можем найти химическое количество. Я напишу просто стекла, чтобы не писать большое количество вот этих формул. 765 килограмм. И давайте посчитаем, чему же у нас будет равно малярная масса всего нашего стекла. Значит, она у нас получается... 510, и здесь я указываю килограмм на моль. 765 делю на 510, получается у меня 1,5 моль. Если у меня 1,5 моль вот этого вещества, тогда точно такое же химическое количество калий 2 co 3 такое же химическое количество кальция-СО3 и в 6 раз больше химическое количество силициум o 2 9 моль. Таким образом, мы с вами можем найти массу этих веществ. Значит, масса калий-2-СО3 у нас равна 1,5 моль. И домножаем мы на малярную массу 138, получая 207 килограмм Далее, масса кальций-СО3. 1,5 моль домножаем на 100, получается 150 килограмм. И масса силициум О2 9 моль, домножаем на 60, получается у нас 500. 40 килограмм. Ну, по идее, если как бы примеси не учитывать, а брать только чистое сырье, которое у нас должно быть, то нам нужно найти как бы по идее вот, массу всей этой смеси. Но меня на самом деле смущает то, для чего нам даются вот эти вот проценты. А, на самом деле ответ будет ясен тогда, когда уже Рикс выпустит консультирование, тематическое консультирование, мы поймем тогда, что же они имели в виду. Но на самом деле формулировка очень сбивающая, не совсем понятно, что с этим всем делать. Значит, давайте тогда пересчитаем на массу соответствующих веществ с примесями. 207 мы с вами поделим на 0,9. Получаем мы 230. Килограмм. Далее, масса мела. 150 я делю на 0,75. Получаю 200 килограмм. То есть вроде бы у нас получается цифры достаточно, я бы сказала, красивые, похожи те, которые обычно получаются. Но нельзя не сказать, что у нас здесь некрасивые цифры получились. Все тоже, в принципе, может быть. 140 делим на 0,9, получаем при этом 600. Ну, по идее у нас вот эта масса 600 плюс 200 и плюс 230 получается у нас масса 1030 килограмм. По идее, подчеркну, это будет нашим ответом. Б12. Пластинку из неизвестного металла массой 50 грамм поместили в раствор нитрата свинца. Плюмку no 3 Дважды. Сразу же буду записывать уравнение реакции. При этом взятые недостатки. Значит, у нас полностью будет реагировать плюмбум N3 дважды. Дальше мы с вами видим, что у нас соль, которая получается, у нас металл двухвалентный. То есть здесь можно прям правильно записать уравнение реакции. Масса нитрата свинца в растворе составляла... 66,2 грамма. После окончания реакции масса пластинки, то есть дельта М, у нас увеличилась на 38%, а в растворе образовалась соль металла внутри дважды. Найдите относительную атомную массу нашего металла. Ну, Давайте разбираться со следующим. По факту это у нас тема, так называемая задача на пластинку, но... Как ее еще по-другому можно сказать? Это у нас по факту и тема на растворы. Можно здесь много чего привязать. Значит, нам нужно установить непосредственно нашу относительную атомную массу металла. Но что мы с вами знаем? Мы с вами знаем самое главное, что у нас плюмбум внутри дважды реагирует полностью. Значит, для него мы можем найти... Химическое количество, то химическое количество, которое реагирует именно плюмпом НО3 дважды. Для начала найдем малярную массу, по-моему, свинец у нас 207, но лучше всегда перепроверить. Да, свинец у нас 207, и таким образом малярная масса у нас получается 331, а химическое количество 0,2 моль. Теперь, как решаются, скажем так, задачи на пластинку? За счет того, что мы понимаем, что у нас масса металла увеличилась, не масса металла, а масса пластинки увеличилась, значит, металл, который у нас выходит, можно так сказать, из состава раствора, то есть облепляет пластинку снаружи, его малярная масса будет в любом случае больше. Значит, мы с вами, скажем так, пусть относительная атомная масса нашего металла будет x. Тогда изменение э, относительных атомных масс 207 минус x на 1 моль. Да, вот это та дельта M, которая у нас получается. На 1 моль нашего прореагировавшего металла э, будет, соответственно, выделяться 207 грамм нашего свинца и x грамм нашего металла затрачиваться. А мы с вами знаем что? а Мы с вами знаем, что у нас химическое количество 0,2 моль. Значит, мы с вами можем найти дельта М при наших условиях. Значит, дельта М при наших условиях это 0,2 умножить на 207 минус х. 41 и 4 минус 0,2 х. Теперь разбираемся, насколько наша пластинка увеличилась. Увеличилась наша пластинка на 38%. Значит, как нам посчитать, чему будет равно дельта М? 50 я умножаю на 0,38. 50 умножить на 0,38 это, соответственно, у нас получается 19. То есть 41,4 минус 0,2х равно 19. 41,4 минус 19 получается у нас... 22,4 и 0,2 я переношу в другую сторону. Х отсюда 22,4 разделить на 0,2 112. Это и будет наш металл. И мы с вами смотрим в периодическую систему. И получаем, что это у нас кадмий, да, то есть все у нас сходится, кадмий у нас может быть двухвалентным, он стоит во второй Б группе и соответственно его малярная масса меньше, чем у свинца, то есть ответ правильный 112. Б13. К раствору серной кислоты массой 112 грамм с массовой долей кислоты 91% добавили оксид серы. То есть задача, мы уже понимаем, будет на олю. Решать я ее буду методом, скажем так, стаканов, да, чаще всего... Таким методом проще всего решать задачи на смешении приготовления растворов, протекание реакции в растворах. Значит, масса раствора первого я обозначу, чтобы не запутаться, что у меня есть где. И в принципе я всегда подписываю теми индексами какой раствор у меня непосредственно или какой стакан у меня имеется в виду значит туда я потом добавляю оксид серы 6 значит откуда или с чем мне будет реагировать оксид серы 6 я не должна забывать о том что раствор серной кислоты это само по себе вещество серная кислота а также вода в качестве растворителя так вот эта вода в качестве растворителя и будет реагировать с со3 образуя при этом новую Серную кислоту, в результате чего был получен олиум с массовой долей оксида серы 10%. То есть вода у меня полностью реагирует, а, скажем так, в избытке будет оставаться СО3. Я условно напишу еще плюс СО3, массовая доля которого 10%. Рассчитайте массу перита, необходимого для получения оксида серы 6, который был использован в реакции с раствором серной кислоты. Считайте, что выход продукта на всех стадиях равен 100%. Ну, Во-первых, можно конечно, записать реакцию окисления перита, что у нас образуется, феррум 2О3 и СО2, уравнять это все. Но вы таким образом тратите время. То есть СО2 потом окисляем мы до СО3. Да? Вот мы уравняем. То есть если у меня х химическое количество феррум С2, то 2Х у меня СО2, тут 2Х и тут 2Х. То есть соотношение 1 к 2. Как это сделать проще? Прям это сейчас сотру. И мы сделаем более простым языком. А мы с вами можем перейти... На атомарную серу, что в феррум С2 впереди содержится два атома серы. Значит, соотношение один к 2, а в СО3 содержится он один. То есть, вот таким вот образом я могу это уравнять. То есть, соотношение у меня останется один к двум. Просто мне не нужно будет 10 раз это все уравнивать. Теперь разбираемся, что нам нужно найти массу перита. То есть нам самое главное нужно понять, а сколько же СУ3 у нас прореагировало с серной кислотой. Начнем работать с серной кислотой. Найдем массу вещества серной кислоты для того, чтобы понимать, а сколько же у нас... Там будет воды. В принципе, можно даже и не серной кислоты. Можно даже для удобства находить марсу растворителя. Это даже, даже будет, скажем так, интереснее. Хотя нам и то, и другое понадобится еще. Значит, 112 умножаю на 0,91. Получаем при этом 101,92 грамма. И тут же я найду массу воды. 112 минус 101,92. 10,08 грамм. Теперь нам нужно найти химическое количество воды, для того чтобы понять, а сколько же по химическому количеству прореагировало СО3 с водой. Получаем мы с вами 0,56 Значит, у нас уже 100% 0,56 химическое количество SO3, которое прореагировало. Теперь, как нам понять, сколько же мы вообще добавили? Мы с вами можем сказать, что пусть химическое количество SO3, которое мы с вами добавили, это будет х моль. Значит, масса, соответственно... будет 80Х моль. Теперь разбираемся с массовой долей. Значит, Что такое массовая доля SO3? Это масса SO3, которая в избытке делить на массу всего раствора. Из чего он будет состоять? Из массы раствора серной кислоты, который у нас был, плюс масса СО3 я прям по отдельности все пропишу, которая прореагировала и плюс масса СО3, которая осталась в избытке. То есть я могу даже пометить, что вот это вот то, что у меня в избытке. Вот давайте все это рассчитаем. Массовая доля 0,1 в столях. Масса избытка серной кислоты 80х. Масса раствора серной кислоты 112. Плюс масса, прореагировавшая. Ну, я тут прям напишу 0,56 умножить на 80. И плюс избытка 80х. Вот давайте с вами рассчитаем, чему это все будет равно у нас. Значит, 15,68 плюс 8х равно 80х. 15,68 равно 72х. И отсюда 15,68 делить на 72... Получаем мы с вами 0,218 моль. Далее, что мы с вами можем сделать? Нам нужно самое главное учесть следующее, что у нас 0,56 прореагировало, а 0,218 осталось. То есть я нахожу суммарное химическое количество SO3, которое в общем было добавлено. То есть не забывайте то, что у нас еще что-то прореагировало. 0,56 плюс 0,218 это 0,777-778 тысячных моль. Тогда мне нужно перейти к химическому количеству феррум С2. Оно у меня в два раза меньше. 0,778 а, делить на 2. Получаем мы 0,389 моль. И отсюда мы с вами сможем найти массу феррум С2. 0,389 умножить. На 120 грамм на моль. Если я все правильно посчитала, то и любитель неправильно посчитать молярные массы. Получаем мы с вами 46, 68 грамм. И в централизованном тестировании мы с вами округляем до 47. Это будет нашим правильным ответом. Б14. Образец алюминия массой 64,8 грамма полностью растворили в избытке раствора гидроксида натрия. Ну Давайте сразу же запишем уравнение реакции. Я подпишу титанные, которые у меня есть, натрий, УАЖ. OH, и у нас получается натрий 3, алюминий оh OH 6 раз, потому что это у нас раствор, тут еще вода необходима будет, и выделяется водород уравняем все сразу же те кто очень много скажем так уже решает централизованного тестирования думаю вот эти все коэффициенты уже и запомнил значит полученный газ пропустили при нагревании через порошок оксида меди выделившийся газ это у нас водород то есть купром о плюс h2 при нагревании получается у нас медь и выделяется вода один из способов получения металлов из их оксидов. значит масса оксида меди 336 грамм до окончания реакции. То есть полностью у нас прореагировало это все. К образовавшейся смеси веществ добавили соляную кислоту объемом 80 сантиметров кубических с малярной концентрацией 2,5 моль на дециметр кубический. То есть что мы с вами понимаем? Что реагирует у нас дальше? Медь. Купрум плюс... H-хлор, и мы с вами что вспоминаем? Что реакция-то у нас не идет, не идет, потому что у нас медь стоит после водорога. водорода. Водорода – вопрос, чем будет реагировать наш h -хлор. А будет он реагировать с избытком Купрум-О, мы его потом посчитаем, чему он у нас будет равно. Получается Купрум-хлор-2 и вода. Уравниваю. Значит, и снизу подпишу, что объем у меня соляной кислоты сразу же переведу в дециметр кубический, потому что концентрация у меня 2,5 моль на дециметр кубический. Замещу такой большой буквой М, как малярность. Рассчитайте массу соли в растворе полученном. При э, взаимодействии смеси с соляной кислотой. Ну, давайте идем по порядку. Начинаем с нашего алюминия. Находим химическое количество алюминия. 64,8 грамм делю на 27 грамм на моль. Получаю 2,4 моль. Если у меня соотношение 2 к 3 алюминия и водорода, значит я 2,4 умножаю на 3, делю на 2. Получается у меня 3,6 моль водорода. Эти 3,6 моль водорода сюда наступили. Теперь нам нужно понять, сколько же химическое количество непосредственно нашей меди, точнее не меди, а оксида меди. 336 грамм я делю на 80 грамм на моль. Получаем мы 4,2 моль. То есть я вижу при соотношении один к одному, что у меня избыток Купрум-О. Давайте поймем с вами и просчитаем, а сколько же в избытке у нас будет оставаться оксида меди. 4,2 минус 3,6. 0,6 моль. Далее 0,6 моль у нас будет дальше вступать но у нас еще есть соляная кислота. А давайте с вами посмотрим, чему будет равно химическое количество нашей соляной кислоты. Это произведение концентрации и объема. При этом мы с вами не забываем о том, что объем у нас должен быть обязательно в дециметрах кубических или литров. 2 моль. При соотношении 1 к 2 мы видим, что ажхлор у нас находится в избытке. То есть у нас ажхлор э, не будет реагировать полностью, полностью приреагирует к -О. И мы о с вами, что химическое количество купром-хлор-2 соответственно 0,6 моль. И отсюда мы с вами можем найти массу купром-хлор-2. 0,6 моль мы домножаем на малярную массу 135 и получаем 81 грамм. Это будет нашим правильным ответом. В15 образование второго из простых веществ протекает по термохимическому уравнению. H2 плюс втор 2 равно 2h втор и плюс какое-то количество теплоты. Q при разрыве связи в молекуле H2 химическим количеством 1 моль и втор 2 хим... количеством 1 моль поглощается 436 и 159 килоджоулей теплоты, соответственно. Вы себе можете зарисовать вот такие условные схемы, что при разрыве мы с вами будем тратить минус 436 килоджоулей, а при разрыве. Молекулы втора мы с вами будем тратить минус 190 килоджоулей, то есть мы как бы с вами интерпретируем, ну примерно на деньги, да, то есть плюс Q это то сколько у вас остается или минус Q, то есть вы будете понимать у вас э, что-то осталось еще или вы потратили больше, нежели чем у вас было. При образовании связи в молекуле h химическим количеством 1 моль, выделяется теплота 569 килоджоулей, то есть h когда образуется у нас плюс 569 килоджоуль на моль, на 1 моль. А мы с вами сразу же смотрим наше уравнение реакции. У нас их тут 2. Нам нужно будет это учесть. Рассчитайте количество теплоты в кило выделяющейся в результате образования фтора водорода объемом 58-25 дециметров кубических. Ну давайте с вами э, приходить к следующему. Мы пока что просчитаем по уравнению реакции, а чему же равен тепловой эффект нашей реакции. Значит, как его рассчитать? Это та энергия, ну, я как я обозначу, образование веществ минус энергия разрыва связей в исходных веществах. То есть Q у нас равно 569 умножаем на 2, потому что у нас килоджоль на моль должен быть. Да? То есть на сколько молей? Минус 436 и минус 159, потому что именно этих молекул у нас по одному молю. Считаем, чему это у нас будет равно. Значит, получается у нас 543 килоджоуля. То есть тепловой эффект реакции данной 543. Теперь нам нужно рассчитать, а какое же конкретно химическое количество у нас второй водорода дано в условиях. 58,25 дециметров кубических я делю на 22,4 дециметра кубических на моль. Для того, чтобы определить химическое количество. Получаем мы с вами 2,6 моль. А теперь составляем самую простую пропорцию, что на 2 моль аж хлор, потому что 2 моль у нас записано в уравнении реакции. Именно на это химическое количество мы с вами считали. Выделяется 443 кГц энергии. Тогда на 2,6 моль у нас будет х. Х отсюда будет следующее. 2,6 умножить на 543 и делить на 2. При этом вы каждый раз будете сбивать калькулятор. Получается у нас 705,9 и округляем мы с вами до 706. Это будет наш ответ, то есть достаточно такая быстрая, простая задачка. B16. После охлаждения насыщенного раствора сульфата меди 2, купром 4 массой 320 грамм, с массовой долей 20%, то есть мы охлаждаем, я условно такую схему схематическую сделаю, в осадок выпал медный купорос. Значит у нас выпадает купрум СО4, здесь поминаем на 5 молекул воды, масса его 45 грамм. Осадок отделили, а полученный раствор смешали с раствором сульфида натрия, то есть купрум СО4 у нас дальше реагирует с натрием 2С содержащий 3,9 грамм соли. Вычислите массу сульфата меди-2 в растворе после смешения его с сульфидом натрия. Мы с вами дальше записываем уравнение реакции и видим следующее, что Купрум-С у нас выпадает в осадок. Соответственно, массу вот этого купрума с из раствора мы должны будем удалить. И если у нас вопрос о том, то есть по факту у нас здесь какая-то еще масса избыточная, купрум со 4 должна остаться, мы ее и должны найти. Теперь идем по порядочку с вами. Значит, Нам нужно определить, сколько же Купромаса-4 у нас ушло из раствора. в пересчете на наш кристаллогидрат. Для начала мы посчитаем, а какая же масса Купромаса-4 у нас с вами была. 320 я умножаю на 0,2. 64 грамма. Можно в принципе сразу же перейти на химическое количество. Купрома СО4 будет, возможно, даже и проще. 64, грамм му, 64 грамма мы с вами делим на 160 грамм на моль. И мы поймем, сколько же у нас всего было э, в химическом количестве Купромус СО4. Далее нам с вами можно найти химическое количество нашего кристалла гидрата. 45 делить на 250, если мне не изменяет память, но лучше пересчитать. 160 плюс... 5 умножить на 18, да, 250, 45 я делю на 250, получаю 0,18 моль. Так как соотношение в кристаллогидрате, да, купромусы 4 к нашему раствору 1 к 1, значит, у меня столько же и 0,18 моль Купромусы 4 ушло. Значит, химическое количество Купромус 4, ну, напишем так: после уменьшения температуры 0,4 минус 0,18. Я пока что так оставлю. Ну хотя, в принципе, можно ли посчитать, чему-то будет равно 0,22 моль. Далее мне нужно понять, а сколько же у меня прореагировалось натрий 2 s Я считаю химическое количество натрий 2 s 3,9 грамма я делю на 80. Так. Не на 80, а на 78. 3,9 делить на 78, получаем 0,05. Так как их соотношение 1 к 1, то прореагировало у меня КУПРОМСО4 опять 0,05. И отсюда мы с вами можем найти химическое количество избытка КУПРОМСО4. 0,22 минус 0,05. 0,17 моль. Отсюда мы с вами можем найти массу сульфата меди в растворе после смешивания его с сульфидом натрия. Масса Купромаса 4 равна 0,17 умножить на 160, получается у нас 27,2. Но если у нас округление до целого числа, получается у нас 27. Таким образом мы с вами закончили разбор b-части. Третьего этапа РТ по химии. Надеюсь, что он вам был не слишком сложный. Если у вас возникли какие-то вопросы, сложности, я думаю, сегодня мы с вами всех их уничтожили. Вы все поняли, как решаются такие типы задач. На самом деле, мое мнение такое, что третий этап даже немножечко немножечко легче, чем второй этап. Но мы же не знаем, какое будет централизованное тестирование. Один год оно может быть достаточно легким, другой год оно может быть достаточно. Достаточно сложным предугадать на самом деле сложно а, несмотря на то что говорят о том что третий этап очень похож но давайте не будем с вами расслабляться и думать о том что будет очень такие же задания и мы все с вами решим давайте будем а, не забывать что нужно постоянно подпитывать свои знания нужно постоянно вспоминать нарешивать и я думаю, что у вас все получится. Разбор части А у меня в Инстаграме проходит или уже прошел, в зависимости от того, когда я выложу это видео. То есть обязательно заглядывайте туда, смотрите разбор части А, задавайте свои вопросы, подписывайтесь. Я буду очень рада комментариям, лайкам, а также подписке как в Инстаграме, так и в Ютубе. Всем пока!